всем добрый вечер я умудрилась простудить горло и сегодня начала говорить пыталась вчера и поняла что так нельзя на сегодня уже наконец-то в порядке группа ленинград однополая семья группа высмеивает стереотипные мышления стереотипные семьи а у нее на фоне смотрим. Про белую машину ничего не знаю, но все остальные символы, мы их упоминали. Grace, space Pace. Grace означает милые изящные, то есть изящное пространство, милый космос или что-то такое. Space. Red Hot, а не Red Hot, просто Chili Papers, вот они, чили пейперс. Красный, зеленый, желтый. В одном из предыдущих клипов были провода, и причем дублированы, они падали, потом и пришлось ловить этот кадр. На фоне еще было покрывало с, таким, с такой гаммой в узоре. Песенка забористая. Две свечки. На столе блюдо со странными фруктами. Это чисто для красоты, не аппетитно. Свечки две. Две красных свечки. Ваши варианты. Работают ли со свечками такие же вот приметы, как с цветами? Вряд ли свечки же сгорают. А дальше. y -Bay кафе и y, y, y, y, y, y, y, B, или я, я не нашла что это такое кроме того что это кафе но игрид отдельное слово означает украшение как брошка его крепят к волосам и с латинского переводится как цапля чья эта история дальше фон фон красная машина мы о ней упоминали Красно-синие, не знаю, что и сухие цветы. Цветовая гамма, может, да, может, нет. Можно ли сказать, что здесь просто баловство? Красный, красный отдельный символ здесь он вот повторен специально. О чем-то тоже. Дело в том, что у этого исполнителя, когда он выступает на сцене, там на экране четко Прямо повествование. Просто неизвестно, как это переводить. Но некоторые там картинки, ну просто что-то. То есть существительное... Как там? Нет, не так. Подлежащее, сказуемое дополнение. То есть, казалось бы, перед вами просто смешной клип. На самом деле. Казалось и оказалось. Здесь почет видно. Сухие цветы, красная машина, черный модем. Цифры показывают 88 плюс семерка. Тут на их фоне выражены ноги были. На, на экране именно ноги-ноги бегут. Обувь, реклама, обуви. Кажется, что это просто сериал. Но этот исполнитель непростой. Это мое впечатление, кто не согласен, имеет право. Так придраться можно кому угодно, совершенно кому угодно, но упоминается кошка. Кошка это часть их семьи, над которой они смеются. В конце на экране появляются кошачьи. Они упоминают кошку и сразу после этого, ну там плюс-минус, сразу вот, большая кошка. Блаженный, не видевшая, уверовавшая. 20-29. Я уже не знаю. Так можно стать немножко, не знаю, помешанным, если так все везде высматривать. Ну... Еще один фокус, где меня точно вот зацепило остановиться. Аватары в Кремле. Молодой ученый с дредами получил награду. Дальше имена не произносим. Слова, на которые реагируют. Посмотрите внимательно. Или мне показалось? Ну вот ваше мнение, я, может придираюсь. Но здесь похоже вот на профиль, как на статуях. У него инициалы, три буквы «А» у этого молодого ученого. Там фамилия, имя, фамилия, отчество. Дреды ассоциированы с того, что я слышала, с потомком царицы Савской, царя Соломона. Она предупредила, что отец узнает сына, потому что он будет похож на льва. То есть это, можно сказать, религиозный атрибут и, может быть, символ потомков, которые существуют сейчас. В общем, греческий профиль, три буквы А, вот этот символ, награда, награда, это все-таки очень-очень значимо, это акцентно. И еще одно за океанологические исследования. И вот он действительно похож на персонажа из фильма Аватар, сильно, ну, перерисованного мультяшно, но действительно что-то есть океанологические исследования синие существа в клипе Катипериях планировали взорвать землю но после передумали еще что сделали еще где мы найдем синих существ Черная Пантера 2 там показано что есть город, который мы не видим в Африке и есть город, о котором мы даже не знаем под водой их отношения политически сложные, иногда они ссорятся, иногда в перемирии. Это лишь то, что удается увидеть через фильмы. Интуитивные люди там находят много баз, разных раз, прямо рифмуются. Ну, через фильмы так. И с подводным лидером именно заодно были синие кожи существа человекоподобные, то есть ассоциация с океаном. Ну, его происхождение связали с ними же. Случайно ли, что на получение награды он такой лохматый. Он очень лохматый. Неужели нельзя было как-то еще? Случайно ли? В общем, я предупреждаю, вы попали на канал Фантазера, который сильно придирается. Ничему не верьте. Я просто фантазирую. И не знаю, как вот, даже идеи нету, чтобы это значило. Ну вот, я странный блогер, рассказываю странные ассоциации. Ой, народ, забыла, забыла, забыла. Очень интересная вещь. Три, а Три буквы А в инициалах, это же три единицы. Это вот как Сириус можно было бы числами обозначать. Три семерки и 50, потому что 50 — цикл Сириуса. Кстати, в Новом Завете мы читаем 50-й Псалом, мы отмечаем Пятидесятницу, и в, там же слова «до скольки раз прощать?» «до 7», «до 77». Если бы Сириус можно было бы обозначить так, то Альфа и Проксима Центавра обозначались бы... Э, 3 единицы и 80 по тому же принципу. Ближайшая к нам звезда, тройная, то есть первая по дальности звездная система и тройная. Три единицы и восемьдесят. 80. 80 я там не нашла, но инициалы три буквы А. Реально похож на аватара. Конечно, так можно придираться и находить до бесконечности. Я что-то нахожу у себя и у людей вокруг. Это уже называется такое состояние. Не принимайте серьезно, пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч!